Что-то сегодня произойдет. Вы уже здесь. Ну что ж, начнем, пожалуй. Сегодня я расскажу вам совершенно необыкновенную историю. Жила-была на свете девочка по имени Алена. С самого детства больше всего на свете Алена любила читать. Только белый молодой гусь, задрав голову кверху, стремительно побежал по лужам. «Подождите меня, подождите меня!» – кричал он диким гусям. «Я лечу с вами!» «Да ведь это Мартин, лучший мамин гусь!» – подумал Нильс. «Чего долго девочка сказала?» Ах, как хорошо. Жалко, что я не умею рисовать. Это легко, прошептал Том. Я вас научу. Правда научите? А когда? Точную перемену вы пойдете домой обедать. Я могу остаться, если хотите. Вот это здорово! Ромео под любым названием был бы. Тем верхом совершенства, какое он есть. Зависи иначе, как. И всю меня бери тогда взамен. Пролена! Или ты ба! Сколько же можно сидеть в такой духоте? Ну а? да посмотри, какая погода. Ну, пойди погуляй, в кино сходи. Да, да, конечно. Я сейчас. Розой пахнет роза. Хоть розой назовей, хоть нет. Ромео под любым названием был бы. Тем верхом совершенств, какой он есть. Алена. иначе как-нибудь, Ромео. И всю меня бери тогда. Взамен. Алена! Алена! Что? О, это вы, Марья Петровна. что случилось? Ты Ромао и Джульетта уже до дыр зачитала. Ну, хватит было кровь Иди книги разнеси. Да, Марья Петровна, я сейчас все сделаю. Алена! Ты меня звали, Марья Петровна? Книги я разложила. Я слышала. Я, я просто. Я, я, я... поняла. Угу. Марья Петровна, я хотела но Мне надо на репетицию. Алена, я давно хотела с тобой серьезно поговорить. Алена, ты девушка и тебе замуж пора. А ты целыми днями книги читаешь. Скажи мне, пожалуйста, у тебя кто-нибудь есть? Почему? Хорошо моя, но ну, в наше время это просто неприлично. Ну, конечно. Алена, твою проблему надо решать. Иди познакомимся. Я? Месяц Нет. ходит, на тебя смотрит. А, на меня? Ну не на меня же. Маля Петровна, а можно завтра? Мне на репетицию надо и. Кого играешь ты в своей самодетельности? Джульетту? А? а еще на свете жила девушка Лиза. И с самого детства больше всего Лиза любила себя. Лиза, mm -hmm. а тебе не кажется, что у нас проблемы? Нет, мне кажется, у нас все прекрасно. Mm -hmm. А мне кажется, я тебя не люблю. И ты меня не любишь. И никогда ты меня не любила. Тебе просто нужен такой человек, как я. Чтобы они в газетах писали там и так далее. Ну что, не так? Молодой архитектор. Строит лучшие дома в России, зарабатывает кучу денег. Ну, конечно, с таким нестыдным свет выйти. У всех там олигархи, миллиардеры, звезды. И только у тебя есть такой, как я. А я не понимаю, что тебя не устраивает. хм? Останови, пожалуйста, машину. Я тебя прошу, ты можешь остановить машину? Да что не так? Да остановись Да ты! подожди ты сейчас! Послушай, мы с тобой абсолютно разные. У нас совершенно разные интересы. Вот эта вся твоя богатая жизнь, это вообще не про меня. А то, что мне интересно, то, чем я живу, это тебе вообще по барабану. Ну и хорошо, почему ты мне все это говоришь-то? К чему? Ну, какая разница, у кого какие интересы? Ну, живут же люди. Или что? Или что? Ты хочешь развестись? Да, я хочу развестись. Прекрасно! Господи, замечательно! Ты от меня хочешь уйти, я да. правильно понимаю? Прекрасно! <звы> Давай! Давай-давай, быстрей! И слушай сюда! Это не ты от меня уходишь, это я от тебя ухожу, все ясно? Козёл! дать платье на размер поменьше. Эя, кто-нибудь? Э, да, я вас слушаю. Плохо слушайте. Мне вот это вот платье нужно на размер поменьше. У, -у, -у. у вас С? Да. К сожалению, у нас был один Экс и его только что забрали. Кто забрал? Девушка там. М -м -м. А -а -а -а, девушка! Куку, Девушка! Это вы мне? Да-да, вам. Давайте платьями поменяемся. Зачем? Ну, просто, моя на размер больше, будет вам как раз. Ну, вы же полнее, чем я. Я полнее, чем вы? Да, да. Давайте меняться. Девушка, давайте меняться. Дайте мне. Нет, это мое платье. Отдайте мне мое. мое платье. Отдайте мне его. Мое. Мое платье. Это моё платье. Это мое платье. Это мое платье. Это мое. Подай мое платье! <плод> Воплощение ненавистной силы, не кстати по незнанию полюбила. Что могут обещать мне времена, когда врагом я так увлечена? Стоп! Стоп! Дж Жульетта, а что с лицом? А, а что у меня с лицом? Ну, по -по подойдите поближе. Ближе, ближе, давайте. себе губы накачали? Я... Он, он сказал, если я этого не сделаю, он меня бросит. Кто бросит, Ромео? Да, то есть нет. То есть мой Рома, понимаете? Вы что?! Вы знаете, я ведь видел Гамлета на одной ноке. Не ну заречную перед выходом на пенсию, но Чульету. С варениками вместо губ я не потерплю, идите отсюда! Я снимаю вас с этой роли. Как? Как вы можете? Я, я столько репетировала, вы вам некем не мне заменить. Да любая сможет вас заменить! Вы любая, понимаете? Ну вот я не знаю. Ну вот вы, девушка с козой! Да, вы, вы, вы, вы, вы тех знаете? Прочитайте что-нибудь, что-нибудь. Мне не подвластно то, чем я владею. Моя любовь без дна, а доброта, как ширь морская. Чем больше трачу, тем становлюсь безбрежней и богаче. Ну вот, вот. А вы идите отсюда, раз решили поменять новаторскую постановку великой пьесы на вот эту свою унылую семейную жизнь. Все, идите! Представляешь, я себе платье нашла, ну просто классно. у меня его какая-то отца перехватила. В каком часу? Послать не за Девять. Девять. Да это уже целых двадцать лет. ничего ну, не ждать. Нет, я по-хорошему образила обратила уступки. Да она мне как волосы вцепится. Я ей тоже дала. Ответь мне, да или нет. И слов не трать, чтобы счастливить или доказать. Да. Прикинь, ты забыл сказать. Я с мужем развожусь, нормально? Слышь, придурок, очки надень. Чё не видишь, куда идёт? Найдё, это я не тебе. Где это я? И что здесь делаю? Как странно. Вообще ничего не помню. Как меня зовут-то? Меня зовут Лиза? Очень странно. Александр Сергеевич. Ну, как он сделал? Вы что-нибудь помните? Ну, помните, как вас зовут? Это бывает. А кто вы такая? Где живете? Ну, это тоже бывает. Скоро вы все вспомните. Вас зовут Лиза Воронцова. Вы упали и ударились головой. Вспоминаете? Чего это он мне подмигивает? <свист> ну хорошо. Что первое приходит вам в голову? Хоп! В каком часу послать не за ответом? В девять. До этого ведь целых 20 лет. мучение ждать. Мучение ждать. Мучение ждать. Это что, ш -ш -ш -ш Шекспир? Я, я не знаю. Наверное. Ну что ж, а, а, к вам посетители. Ой, дочка моя, девочка моя, Лиза, моя, моя, солнышко мое. Солнышко, как ты себя чувствуешь? Как твои дела? Интересно, кто это такие? Ничего, спасибо. Хорошо. Лиза, это тебе. Роза пахнет розой, хоть розой не назови ее, хоть нет. А вы кто? Я? Это же Максим. Максим? Угу. Это же твой муж. Я... Муж? Не помню. Мозг не задет. И судя по исследованию глазного дна... У вашей дочери и у вашей жены диссоциативная фуга-фуга. Но это заболевание, когда больной не помнит никто, ни как его зовут, ни свою биографию. Но помнит элементы своей социализации, универсальные знания. Как говорить, как есть, как чистить зубы, как. Ну и так далее. А как такое возможно? Не волнуйтесь, это обязательно пройдет. И память полностью восстановится. Это дело нескольких недель, максимум месяца. Все должно прийти в норму. Вы уверены? Абсолютно. Есть, конечно, кое-какие странности. Какие? Незначительные. Но об этом пока еще рано говорить. Э, скажите, а Лиза любила Шекспира? Да вы что? Как вам могло в голову такое прийти? Мы люди приличные. Ну что ж, как говорится, пар пар торжественный да. момент. Вот, пожалуйста, смотрите. Ну, ну. Кто это? Это я? Это... Да нет, это не я. Это кто? Ну. Лиза, это... Это не я. Это... Это не я. No. Это это не я. Oh, это не мой... Мой... Ну да. конечно, это ты, дорогая моя. Это, это действительно ты... вы. Даже не сомневайтесь. Такое бывает. Лиза, успокойся. Посмотри. Видишь, вот это ты. Нет, это не я. Это не Лиз, мое лицо. лицо. Успокойся. Не Лиза, не лицо. Успокойся. Лиза, О, Лиза, успокойся. Лиза, успокойся. Не Лиза, успокойся. Лиза, Лиза. Лиза. Не я люблю ее. Не трога трога не ее. ее. Вы я люблю ее. Это хостермальный седром. Я просила называть меня мамой. Не накаляйте ситуацию. Сейчас мы проводим вашу маму и вашего мужа. Милано Рафаиловна, маму доброго. Все, здравый. Лиза, успокойтесь. Успокойтесь. Ложитесь. Это, это не мое лицо. Вы переволновались. Сейчас вам сделают укол. Вы заснете, а когда проснетесь, вам уже будет лучше. Может, не надо? Это не надо. Сейчас я досчитаю до десяти, и вы заснете. Один, два, три. три, три. Странно, вообще ничего не помню. Просто молоко какое-то. Надо сейчас закрыть глаза, напрячься, и все вспомнить. Так, закрываю, напрягаюсь, вспоминаю. Что-то ничего такого не вспоминается. Библиотека какая-то. А может быть, действительно мне все это только кажется. И меня на самом деле зовут Лиза. Ведь как может быть иначе? Я что, оказалась в чужом теле? А даже если так, в это же никто никогда не поверит. Забудь в больницу на всю жизнь. Ну нет, скажу, что это мое лицо. А потом уж как-нибудь. Максим, вы за шампанским? Угу. дышит любовь столько труда столько нервов вложено в это чудное родовое гнездо интересно дворец какой-то что нравится вот это да все твое я что здесь живу пойдет тебе еще просто покажу близненькая а вот это Твое самое любимое место. Я думаю, что здоровье надо как-то вести себя в порядок. И я уверена, что знакомый запах... О! О! О! Они помогут тебе все вспомнить. Вот. Может быть, хочешь что я позвала Максима. Нет. Я сама справлюсь. Я почему-то так и подумала. Так, все уходим. Уходим. Моя дорогая. Чуть быстрее это делаем. Чуть быстрее. Да. Не забудь про пузырьки. Пузырьки. Ты вспомнишь. Ага. Интересно, о чем это оно? Вот это да! В В äh, also, like ]あの oui. Да у них тут целый магазин. Грандиозно. Было 500 человек гостей, был салют, представляешь? Вот. Потом было свадебное путешествие. Ты хоть что-нибудь помнишь? Ну, ничего, ничего. Тебе надо немножко отдохнуть. Поди Да, а может быть, врач прав, и все это действительно посттравматический синдром. Ведь я красива, богата, и муж у меня. Нет, все же что-то тут не так. uh Чувак. Спасибо, гости. Кира. Привет, подружка. <свист> а, девочки, я вас оставляю. Развлекайтесь. Ну давай, рассказывай, зачем ты это все придумала? А что придумала? Ну хватит придуриваться-то. Или у вас тут везде микрофоны. <свист> ты что, правда, ничего не помнишь? Вообще ничего? Вот это да. Так отпад, слушай, это же классно. Это же все лишние воспоминания с головы вон. И про мужа ничего не помнишь? Ну вспоминай. Мы разговаривали перед тем, как все это случилось. Вспоминаешь? Понятно. Ну, может, она к лучшему. Может, помириться еще. А может, вообще, уже помирились. А слушай, а если он тебе не нужен, может, ты его мне отдашь? Как это? Да шучу я, Лиз. Ладно, давай начинать вспоминать. Знаешь, что ты больше всего любила? Так, ну и как у нас дела? Все очень-очень странно. Лиза невероятно изменилась. Просто она стала другим человеком. Как она, это не она. Ну, а в чем конкретно это выражается? Ну, раньше она была помешана на сексе, и мне буквально приходилось обраниться. Да, А сейчас она себя ведет как девственница. Кто девственница? Ваша жена. Знаете, доктор, все так необычно. Она перестала вообще ходить по магазинам. Она все время сидит дома, книги читает. Раньше она каждый день скандалила, а теперь молчит. Вы представляете, она молчит. Молчит? А потом у нее... У нее стала очень странная походка. Она хоть вот как-то так. Слушайте, успокойтесь. Успокойтесь, я успокоен. Садитесь, садитесь, садитесь. Успокойтесь. Смотрите на мой палец. Один. Два. Три. Сидите. Понятно. Понятно, понятно, понятно, понятно, понятно. И... Не вертитесь. А что еще? За то, чтобы ты все вспомнила Давай, давай А мне нельзя Я тебе обещаю, ты сейчас все вспомнишь Давай, одним глотком кидалась он нормальный. Привет, привет девчонки привет а ты кто прикинь она ничего не помню ну это же можно исправить правда мы просто должны еще раз поближе познакомиться ладно только мне нужно чего пить день не за дома а толку ноль вот книжка здесь написано что восстановление памяти должно идти по стены. знакомые обстановки знакомые замыки ты парфюм семьи уж твори знакомые звуки да но это все у нее и есть главное не перебивай это знакомые эмоции понимаешь о чем я говорю если честно нет хорошо вот вот не понимаешь? Нет. Не скромничай, Максим. Ну не... Не Я-то знаю, как у вас все было поначалу. И а, Серафимовна, во-первых... Я просил называть моя мама, Просто мама. Мама! Ну вы же понимаете, что... Сынок, я, я не только понимаю. Я знаю, что у вас с Лизочкой в последнее время все было не очень. Но сейчас, когда у нее такая ситуация, ты просто обязан ей помочь. Я уверена, у вас все пойдет на лад. Хорошо? Хорошо? Хорошо, хорошо, хорошо. Значит, сейчас идем к ней. Я первый, ты второй. И помни, все в твоих руках. Вернее, бом... я, я вас понял. Я поняла, что ты понял. Что ты сидишь. Пошли за мной. Нет, он, конечно, очень красивый. Даже, наверное, мог бы мне понравиться. Вернее, конечно, он бы mm. мне понравился. Ты -то прям точно. Я бы, наверное, даже могла в него влюбиться. Но как я буду делать с ним это? А. А. Лизонька. Дорогая моя. Пора уже начать налаживать супружеские отношения. Не спорь, не спорь. Слушай, в конце концов, почему я должна тебя уговаривать, а? Дурек, ты только представь, а? у вас будет все как в первый раз. А? А? Смелее. Только -то, ты на нами. Что делать? Ну что делать-то? Я же ничего про это не помню. Как вообще это делается? Привет. совершенно чужой, незнакомый человек. Ты, ты очень сильно изменилась. Я не знаю, что и как произошло, но полное впечатление, что тебя подменили. Ты даже говоришь по-другому. Вот. Листы. ты... Да да, да, да, я все помню. Посттравматический синдромы и, и все такое. И, и, может, так и есть, но... У меня чувство, что это чужое тело. Лиза, Лиза, Лиза, все наладится, Лиза. Я надеюсь, а вы не могли бы надеть брюки? Расскажите, какая я раньше была? Как у нас с вами все было? Но ну, если честно, не очень. Мы же любили друг друга. Наверное. Ну, то есть, ну, сначала, да. Ну, я, по крайней мере, точно. А ты... Понятно. Расскажите мне все. Как мы познакомились, как у нас все было. Любила я вас или нет, но в любом случае мне придется в вас влюбиться заново. с тобой? Так. Да так. Просто необычно. Поедем домой. Значит так. Ей до сих пор кажется, что это дело не ее. Она ничего не помнит. Она разговаривает с тихами Шекспира. И что вы думаете? Не важно, что я думаю, что вы думаете. что с кем-то применялась тела после столкновения в больнице и уверены, что оказались в чужом теле. А о своем прежнем теле вы ничего не помните. Вы мне не верите? Почему не верю? Верю. Для того, чтобы распутать этот клубок, я вынужден погрузить вас в состояние гипноза. Вы согласны? Может, не надо? Надо. Сейчас я досчитаю до трех, и вы уснете, раз, тепло разливается по вашему телу, два, вы засыпаете, три, вы спите. Мне не подвластно то, чем я владею. Стоп! Моя любовь без дна. Але, твою проблему надо решать. Вот вы, девушка с козой. Вы себя чувствуете? Хорошо. От номера. Это, это невероятно. Ну, что вы там узнали? Нет, это, это, это невозможно. Дело в том, что вы действительно попали не в свое тело. Я не очень много узнал о вас настоящей, но я точно могу сказать. Вас зовут Алена. Эта каша заварилась в момент вашего рождения. И дело в том, что вместе с вами в ту же самую минуту, в ту же самую секунду родилась еще одна девочка, Лиза Воронцова. И спустя много-много лет, в момент вашего столкновения, вы обе <звы> потеряли сознание. А в этот момент Марс вошел в орбиту Юпитера. И <звы> эту орбиту рассек несущийся к Земле метеорит. И именно потому, что вы родились одновременно, и на протяжении жизни между вами была очень сильная связь, как только вы потеряли сознание, вы тут же поменялись местами. Но все не так страшно. Есть шанс все исправить. Дело в том, что завтра, ровно в полночь, Марс снова войдет в орбиту Юпитера. Если вы вместе, вдвоем, окажетесь без сознания, то ваши тела снова притянут ваши души, и все встанет на свои места. Одно но. Второй такой шанс... Предоставится только через 20 лет. Если я каким-то образом оказалась в чужом теле, то куда делась та, которая была тут раньше? Устраивала забеги на шпильках, с Паласким попала. Неужели она сейчас в моем теле? А ты че ходишь сюда? Сидишь тут каждый день, а? Тихий такой скромный. Может, ты следишь за мной? А потом в подворот мне бах по башке. Юбку на голову. Алло? А что я в своем праве? Вы меня защитите, когда меня вот этот в кусты потащит? Короче, ты не в моем вкусе, понял? Посмотри на какую-нибудь другую. Вон, видишь, сидит. Смотри, посмотри. посмотри. Ну, здравствуй, девушка. Тебя как зовут? Катя. У тебя парень есть? Вон, видишь, один сидит. Как тебя зовут? Саша. Супер. Оригинально. Катя, это Саша. Саша, ты Катя. Чего сидеть? Поддеть. Садить куда-нибудь пивка, попить, Марш. Ну? Марш. Ну, иди, иди. Топы давай. Особо приглашение нужно. Я вам отвечаю, завтра они поженятся. Алена! Да что, Алена? А вы, Марья Петровна, тоже, между прочим, присмотрели к себе уже давно кого-нибудь. А то так в одиночестве и состаритесь. А вы-то, между прочим, еще ничего так. Мужикам такие нравятся. А вот спорим, вы по этим знакомств сходите? а зарегистрироваться духу не хватает. Ну, как муж. О, угадала. Так, ладно, мне пора. Я это, кстати, увольняюсь. Привет. Последняя станция. пожалуйста, кто его диплом выдал? Послушайте, он врач. Если он сказал, что надо чуть-чуть подождать, значит, надо подождать, и все образуется. Вот теперь слушай меня. Слушай внимательно. Вам нужно уехать. Вам нужно сменить обстановку. Куриз! По всему свету. Элеонора Серафимовна, нам надо всем. А просто кто так постригал зона? Ну, пожалуйста. Кто так постригал Вокруг света, вот это да, было бы неплохо, но в другой раз. Что делать, куда бежать, что предпринять? Ясно одно, надо срочно все вспомнить. Ромео и уже давно дочитала. О, стоп! Короче, я влюбилась. Сама зачем, не знаю, в Ромео. Но чувствую своим нутром, что ничего хорошего из этого не выйдет. Стоп! И... Стоп! Ален, подождите, а... Что происходит? Что вы играете? У Шекспира нет таких слов песен. не да Мне по барабану, что у вашего Шекспира там были слова, не были? Когда он жил? Лет сто назад? Так что, сто лет назад другая жизнь была. И ваша это как ее, Джульетта тоже, что она несет вообще? Слушай, что происходит? Ну, что-то говорить, ну сами посмотрите. Значит, типа, у них там проблемы. Ромео враг семьи, поэтому они не могут быть вместе. Ну, не ерундали, давно бы сбежали, расписались в другом городе. Приехали к родителям, ага, законный брак, детишки в планах. А что, не права, что ли? Вы знаете, вы очень изменились, да. Спасибо. И Мне кажется. Эта роль вообще не для вас. Не. Идите. В смысле? Идите? Боже, какой позор! Спектакль сорван. Как это уходите? Давайте поговорим, нормально. Кот, пошел вообще! Ну стоять! Ну, что, не договорись! Хорошо. Ты с этим режиссером, да? нет хм. меня чё надо? Скажи, пожалуйста, с тобой в последнее время, ну, ничего такого странного не происходило? Да нет, ничего. Я только -то память потеряла. И как это? Да как? У -у -у. Баба в меня врезалась, я башкой треснулась. У -у -у. Ну, я чулась в больничке. Слава богу, паспорт с собой был. У -у -у. А я в библиотеке ещё работаю, там тетка есть. Марья Петровна. Тоже ее знаешь? Так вот, она, значит, в больничку ко мне пришла и рассказала, что я, кто я. Правда, я вчера У -у -у. уволилась, ну, неважно слава богу, что я башкой треснулась. меня мазарение какое-то. Представляешь, она мне рассказала, что мне моя жизнь почему-то вообще нравилась. Прикинь, в библиотеке работать, театр этот. Что за ерунда какая-то? Это Эта скукота мне вообще не нужна. Ты, ты, ты, ты мне всю мою жизнь испортил. Мне Марья Петровна как мама была. А, театр? Да я, чтобы Джульетой играть, я об этом всю жизнь мечтала. Как я теперь жить Ну, я поняла все. Ты из психушки? Практически. Так, слушай меня внимательно и учти, что я не сумасшедшая. Мы с тобой поменялись телами. Как это вышло, я тебе потом расскажу. И жизнь тебе твоя не нравится, потому что это не твоя жизнь, а моя. И мне моя жизнь очень нравилась и в библиотеке работать, и в театре играть. А твоя жизнь, она совсем другая. Это ночные клубы, тусовки. гламур, одним словом. Зовут тебя на самом деле Лиза Воронцова, и живешь-то в шикарном доме. И денег у тебя столько, что даже себе представить не можешь. То ну, правда, когда мы с у тебя придать еще махма. Ну, такая немножко того. Но с такими же деньгами можно и потерпеть, как ты считаешь? Можно потерпеть. А, рассказывай, мне прям очень нравится. А, а, ты мне не веришь, да? Ну если бы все даже было так, как ты мне сейчас врешь, зачем тебе обратно меняться? Посмотри на меня и посмотри на себя. Я у тебя в гардеробе никаких приличных трузов не нашла. У тебя даже парня нет. Что я? Это ты мне какую-то песню тут заливаешь? Ну, слушай тогда. во первых, мне нужна моя жизнь, а не чья-то другая. Во-вторых, если мы до полуночи с тобой не поменяемся телами, то такая возможность нам представится только через 20 лет. В тот момент, когда мы потеряли сознание, ось между Марсом и Юпитером пересек метеорит. Сегодня, ровно в полночь, эту ось снова пересечет метеорит. И велика вероятность того, что мы поменяемся ими обратно, понимаешь? И парня у меня нет. Зато у тебя есть муж. Молодой... Красивый и умный, в отличие от тебя. Теперь понятно, почему я хочу поменять твое шикарное тело на, на свое. Понятно. А напомни мне мой адрес. <плес> мама. <говор> Стой! Никогда я не поверю в этот бред! Ну Это же бред, а! Значит, ты утверждаешь, что тебя зовут не Лиза Воронцова, а Алена, прости господи, как? Конорейкина? Конорейкина, Конорейкина. Да? Это Конорейкина, ты понимаешь? И они поменялись с потому что обе были в сознания, и что какой-то Сатурн случайно забрел в дом Кьюпитеру дерябнуть конечку, так? Да, еще метеорит пролетел прости, вот так вот. Прости, прости, я забыла про метеорит. Извини, извини. Любовь! Черт! Mm -hmm. И до полуночь осталось всего два часа. Давай быстрей! Я не собираюсь всю жизнь в твоем теле торчать! Давай, давай, давай! Елеонора Серафимовна, успокойтесь. Мне кажется, здесь все гораздо проще. Просто Теперь послушай меня. Значит, ясно одно. Моя дочь, кстати сказать, твоя жена, да. попала под влияние авантюристки Алены Конорейкиной, которая... Внушила ей, ты слышишь меня, внушила ей, бог знает, что. Там, там Лиза в окне. Лиза, да. Куда? Да вы здесь! Не Ну, ладно, я все вспомнила. Так и не Ну, это есть и плохая новость, понимаешь? Как это? Ну, как, как? Как ты говоришь, меня зовут? Лиза Воронцова? Да. Так вот, меня на самом деле зовут Рита Колоскова. В общем, получается, что будет русами на рынке. И родилась я в тот самый день, в тот самый час, и ту самую частную минуту, что и вы. И когда вы были в отрубе, ну, с Лизой, в общем, я лежала под наркозом на пластической операции по увеличению груди. И получается, что ты сейчас... Алена, в теле Лизы. Я в твоем теле. А Лиза Воронцова в моем риде классовом теле поняла? Не, не очень. Давай, вспоминай, где-то любимое время проводить. Или твое любимое место, ну что-то типа. В театре. Не ты, ты, а ты ты! А! -а, -а. Ну откуда я знаю? Ну а нет. Нет, я каждый знаю, за ресторан. Да. где ресторан. Где она может быть? Отлично. А адрес, адрес, помнишь? смотри вот на я где ну, с каким-то мужиком все а, точно я улез в гардеробе такое же платье видела И ничего у нас такие платья на рынке по 1000 рублей весят да. что она с моими волосами сделала коза а, ты, ты чего мы с тобой за этим приехали а потом с ним разберешься так чего делать она ведет и есть идеи. В розовом платье не видела. Видела. Моя подруга почему-то запихнула к себе в машину. Садитесь, поехали. Не уйдешь. Догоняют. Еще посмотрим. А вы этой девушке кто? Да никто, мы только познакомились сейчас на улице. Что происходит вообще? А если б я знала? Кто-нибудь еще, а? Ну, вдруг она с кем-нибудь еще поменялась делами. Ну, ну вот и проверим. Куда? Пока. Приятно было познакомиться. Нет. Ну, вот и вся история. Почти. А чего вы так все стоите как на похоронах? Ой, голова моя. Мама, ну что то опять за дурацкие шары-то какие-то? Ну я не люблю этого, ты знаешь. Так кто у меня эту пижаму, я не люблю этот цвет, что я тебе Кто заплел мне эти дурацкие косы? Мама! Я вас мою дочечку! Что происходит? Я не люблю белый розовый, что ты Ты знаешь, я этого не люблю. Мама, не ори, мама, у меня бесит. Лиза очнулась в своем собственном теле, такая же, какой она была всегда. Или не совсем. Ей стало скучно ничего не делать, и она занялась торговлей. Она купила магазин, Разработала собственную линию нижнего белья, которая сама рекламирует. Мне оказался настоящий талант. С мужем она рассталась, и теперь по-настоящему счастлива. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или нужно оказать сопротивление? Из смертной схватки с целым морем бед. Покончить с ними? Умереть? Рита полюбила театр, из которого ее выгнали, стала настоящей звездой и вышла замуж за режиссера. Кира, по-моему, встретила мужчину своей мечты. А как тебя зовут? Миша. А меня Кира. Ну, вот и познакомились. А что касается Алены... А можно я пораньше пойду? Конечно. Алена, прости меня, пожалуйста. Мне надо у тебя спросить. Ну вот, ты сначала поменялась, а теперь снова изменилась. А, а что случилось? Ты влюбилась? Марья Петровна, я вас люблю. И вы изменились. Правда? Я старалась. То я пойду. В театр. Да нет, просто вы собираетесь. Пора. Алена. Здравствуйте. Нет, извините. Постойте, постой. постойте. Но я же вижу, что ты мне узнал. Но прости меня. Прости, что я тебе не поверил. Но в это было невозможно поверить. Точно так же, как невозможно было поверить, что моя бывшая жена говорит стихами Шекспира. Бывшая? Ну да. Я от нее ушел. Или она от меня. Это не важно. Ведь после того, как ты побывала в Юге, я бы не смог вместе жить. Это кстати, тебя. Спасибо. А ты помнишь, как мы здесь говорили? Вот именно тогда я заново влюбился в свою жену. Хотя потом я понял, что влюбился не в нее, а в тебя. Теле. Я не знаю, что ты тогда чувствуешь. Маша? Маша Григорьева! Ты мне не узнаешь? Шурик! Привет! Привет! Что, изменился? Ну, да, да нет. Не изменился почти. Представляешь, вот так встретиться. Через 20 лет? Нет, 23. Лет. Мы с не видим. Точно. С не занята? Да нет. Может, давай кофе выпьем, кофе, кофе, давай двадцать <связь> Ну вот, пожалуй, и все. Погода-то какая нынче стоит хорошая, да? Наблюдаю за звездным небом. Ой, а где ты? Скоро!